Это ветер в чистом виде, вот, хорошо, но тем не менее, человек участвовал в программе, и сейчас мы узнаем, почему. Ну, на самом деле, я пошла на первую программу, одну из первых потоков ГГП, просто было интересно, смогу класс. ли я что-то изменить в своем питании, потому что на тот момент мне казалось, что я правильно питаюсь, я не ем там никаких чипсов, не пью, кока-колу, ну, что еще можно сделать для своего организма лучше. И, естественно, у меня были результаты, но они были такие с первой программы не сильно значительные, а потом это все уже, естественно, улучшилось. И я это расскажу сейчас, если вы позволите. Конечно. Все началось в 2013 году. Это еще было до знакомства с помальгаутом, с клубом. У меня диагностировали кисту эндометриоидную левого яичника. Тогда Медикаментозно мне пытались ее удалить, но этого не получилось. Только операционное вмешательство делали локарскую Все прошло удачно, но через э, два года эта киста опять возобновилась на том же месте, тоже левый яичник. и поэтому э, на тот момент я тогда уже, я помню, я лежала на УЗИ, и мне... Врач говорила, я говорю, а можно это сделать как-то по-другому, обязательно надо делать операцию, она нет, только надо делать операцию. Я пошла к другому гинекологу, на что мне, а, я получила тот же ответ, только это, ну, я на свой страх и риск а, отказалась от всего и просто проходила эту программу, и вот я уже в 2021 году сделала контроль на УЗИ, и у меня, слава богу, ничего нет. Опа! Вот. Ну, я это связывал именно с гормональной генетической перезагрузкой, потому что я ничего, не, при, не принимала никакие препараты, не пила никакие гормональные вещества. То есть это вот благодаря этой программе. Ну, естественно, я еще занимаюсь в центре, да, делаю упражнения, ну, занимаюсь своим здоровьем, занимаюсь своим телом. Ну, благодаря вот этой программе у меня вот так вот сложилось. Слава Богу, я этому очень рада. Да, и жила Оля в городе Челябинске, а теперь живет в Сочи. Ну, да, операцию мне делали в Челябинске, а потом уже здесь я уже познакомилась с помандалом, и у меня все по-другому служили, слава богу. Очень хорошо. Значит, неожиданный результат, да? Да, на самом деле, да, это был неожиданный результат. Я шла просто, чтобы проверить, если какая-то там динамика, uh -huh. вдруг она увеличивается, вдруг мне действительно надо делать операцию, потому что это. Достаточно серьезная проблема, ну, если кто знает, что это вообще бывает, она разрывается, да, и там смертельный сход происходит, там, крышную полосу. Вот так, вот так. Я в этом не участвую. Хорошо. Ну, в общем-то, исчерпывающая информация, очень также захватывающий рассказ. Большое Спасибо. Все больше вопросов не класс какой! <связывая> <связывая> <связывая> да, вот очередь у нас из <связывая> Лю людей, пришедших. Да. Ну, может быть, есть вопросы у тех, кто у нас на эфире. а Я хотела попросить Наталью Константиновну прокомментировать ну, вот такие результаты ну, такие неожиданные, скажем так, гормональные перезагрузки. С точки зрения медицины можно вообще комментировать, с точки зрения нетрадиционной медицины можно прокомментировать. И в чате мы с удовольствием, может быть, Оли, вы хотите задать какой-то вопрос, может быть, вы хотите задать вопрос по факту двух последних историй, двух последних личностей, которые пришли к нам в эфир. Какие-то возможности у вас родились, вопросы или Оля, ну я вас поздравляю, это очень редкий случай, когда киста такого рода вообще прошла, да, подверглась инволюции, это практически ну, очень редко встречается, и действительно в организме включились какие-то механизмы, просто вы дали организму такую возможность исцелить вот эту проблему, да, и не развить ее дальше, поэтому это вообще, конечно, удивительно, и вы вообще… Первый, наверное, случай вот с такой кистой, которая вот прошла, потому что кисты молочных желез, сирозные какие-то кисты, это как бы наш опыт показывает у нас таких пациентов много, у которых это прошло, но вот с таким диагнозом это вообще, конечно, очень здорово, я вас поздравляю, у вас шикарный результат.